Меня зовут Максим Петров, я человек, который с 2005 года занимается управлением инвестициями, начинал свою деятельность в компании «Тройка Диалог», прошел путь от рядового инвестиционного консультанта до руководителя филиала в Воронеже, потом работал в Сбербанке с состоятельными клиентами, шесть областей центрально-черноземного региона было у меня в подчинении, я учил, соответственно, сотрудников Сбербанка, как работать с ВИПами, то есть как VIP клиентам, у кого депозиты были от 100 миллионов рублей, то есть каким образом им можно увеличить доходность их инвестиций, оставаясь в Сбербанке. А после этого, соответственно, когда я ушел из Сбербанка, работал последняя там запись в трудовой книжки у меня идет это зам регионального управляющий, открытие брокер. То есть в принципе моя профессиональная деятельность с 2005 года связана с тем, что я общаюсь с частными лицами, с клиентами, ну, начинал, соответственно, с небольших сумм, а в дальнейшем дорос до а, консультанта, который управлял капиталом, общим капиталом более 4-5 миллиардов рублей, да, то есть клиентский портфель был. А, с, получается, 2016 года. У меня, соответственно, есть два направления бизнеса, два направления. Первое – это образовательный проект. Это то, где я стараюсь делиться своими знаниями, своим опытом, который я получил, работая с состоятельными клиентами, то есть в рамках этих образовательных проектов, образовательных вещей я передаю свои знания, как управлять своими финансами, как управлять своими инвестициями, как состоятельные люди. То есть делюсь основными лайфхаками, каким образом это нужно делать и поддерживаю клиентов в этом. Второе направление деятельности, это, соответственно, я являюсь управляющим, то есть, когда люди передают определенный капитал от 1 миллиона долларов мне под управлением, то есть здесь я, соответственно, формирую инвестиционный портфель, который удовлетворяет целям и задачам состоятельных клиентов. Но сегодня, скажем так, не обо мне, то есть сегодня я просто рассказал немного про то, кем я являюсь, почему я имею право говорить или называть себя разумным инвестором, потому что для российского рынка ценных бумаг, который существует там по сути с 93-95 года, с 2005 года я работаю с российскими ценными бумагами и с капиталами состоятельных людей. У меня есть чем поделиться. У меня есть собственный опыт, собственный инвестиционный портфель, у меня есть результаты управления клиентскими портфелями. И, соответственно, в последнее время поступает очень много вопросов. Максим, что за кризис? Все ждут кризиса, что будет плохо. Многие на себе это начинают чувствовать, да, то есть, потому что кому-то кризис воспринимается. Ну, давайте я вам, наверное, задам в эфир вопрос, да? что по вашему мнению такое кризис, пожалуйста, ответьте, а -а -а -а, ответьте да, что для вас является кризисом. То есть, вообще, о чем мы сегодня будем говорить? То есть, первое, я расскажу, что такое кризис в моем понимании, в чем он выражается, как его отследить, то есть, какие вещи можно назвать кризисными явлениями в экономике. Второе – это то, от чего плачет разумный инвестор, некий такое поведение толпы, которое я наблюдаю в текущий момент. Сейчас получается, что я все-таки не нахожусь в вакууме, я нахожусь в том числе и в социальных сетях. Я наблюдаю, что называется, за своими конкурентами, независимыми финансовыми советниками, за компаниями крупными, брокерскими, российскими. Что они рекомендуют, что они советуют, какого рода они аналитику готовят что предпринимают клиенты, да, то есть как их уговаривают по поводу того, что все у нас хорошо, но ну, не в России имеется все хорошо, а в Америке, в Европе все хорошо, нужно инвестировать, что произошла коррекция, и страшного ничего нет, фундаментальные показатели сильны, да, то есть я вам просто сегодня конкретно э, расскажу, во-первых, что такое кризис, второе, я вам покажу, что делает толпа, что делает толпа, причем толпа не просто толпа, да, то есть э, люди, которые ничего не понимают, то есть я вам покажу ошибки, которые делают даже состоятельные клиенты, что рекомендуют профессиональные финансовые советники, которые 25-30 лет на рынке, да, которые призывают к тому, что ну, успокаиваются, что страшного ничего не происходит, я все-таки покажу некие, может быть, страшные вещи, которые имеют место быть и чем это может все, соответственно, закончиться. А третье, о чем хочется поговорить сегодня на вебинаре, это дать такой, так называемый, Пакет выживания, да, то есть а, а, пакетик для выживания, который нужно иметь с собой, то есть что нужно конкретно сделать сейчас со своими активами, а, с недвижимостью, с депозитами, с валютой, а, что стоит сделать, предпринять с этими активами в настоящий момент, чтобы выжить, что называется, на тонущем корабле, на необитаемом острове, да, то есть когда а, бедствие случилось. Ну и, что называется, самым терпеливым дам еще тем, кто хочет воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис, я дам определенные советы, что можно использовать, какие инструменты нужно включить в свой инвестиционный портфель, чтобы не только не потерять, да, но и, то есть, сохранить, но и использовать возможности, которые предоставляет кризис для того, чтобы заработать. А, вот а, а, такие пять элементов мы сегодня рассмотрим, 5 а, частей будет нашего вебинара. Ну, естественно, я отвечу на вопросы, да, по итогам, а, по итогам всего того, что я скажу, я отвечу на вопросы. Как вам, ребят, а, такая программа? Да, то есть а, насколько она у вас откликается, совпадает ли с вашими ожиданиями? и насколько вы готовы воспринимать эту информацию. Кстати, как вы считаете, кризис близок, далек, может быть, поставите, сколько через сколько этот кризис может произойти? Так, ну вот давайте, как раз тут пришли ответы на вопросы. Я задавал, что в вашем понимании кризис. А, есть разные варианты. Доходы падают, переход денег от одних людей к другим. Опасность плюс возможность. Все пропало, у всех качество не очень. А, перемены, к которым не готов. Спад экономики, обесценивание денег, упадок в экономике. Вот смотрите, друзья, у нас получается, у нас практически 200 человек сейчас да, в чате. И сколько людей, столько и мнений, что такое природа кризиса. да? То есть И поэтому первая часть, она достаточно важна. Я прошу вас отнестись, это к, вернее, отнестись к тому, что я сейчас расскажу. Уйдем немножко в теорию, в экономическую теорию, но это просто необходимо для того, чтобы… Для того, чтобы было понимание, чтобы мы говорили на одних и тех же языках. Да, То есть, что такое экономический кризис. Вот именно я говорю сейчас про экономический кризис. И здесь, соответственно, если задаться вопросом, что же такое экономический кризис, кто-то называет деноминация, кто девальвация, кто потеря денег, кто-то ослабление рубля, укрепление доллара. И здесь вот есть такая некая путаница в голове. И То есть, вот одно из моих направлений деятельности – это вот просвещение, финансовое просвещение. И здесь, естественно, можно говорить, что я даю понятие экономического кризиса. И здесь я хочу, чтобы мы в дальнейшем, и вы в дальнейшем, под экономическим кризисом понимали падение производства. Экономический, экономический кризис это равно падение производства. То есть, что такое экономика? Да? Давайте мы немножко проговорим про экономику, и почему я говорю, что ну, экономический кризис – это когда не растет экономика. Не растет экономика, значит, производят меньше. Товаров и услуг, которые производит экономика – локальная экономика, экономика России, экономика Китая, экономика Америки, глобальная экономика, глобальный ВВП, да? то есть растет у нас производство или производство у нас непосредственно падает. Вот как только производство начинает замедляться, как только производство падает, количество товаров и, и производимых товаров и услуг снижается, начинается кризис. Вот что в моем понимании. Я подразумеваю под экономическим кризисом, когда начинают производить меньше товаров. Почему это называется кризисом? Давайте я сейчас пойду немножко в экономическую теорию, думаю, что мне на это понадобится может быть минут 10-15, но поверьте, это, казалось бы, очень простые вещи, которые можно вот, ну, на, пальцах пяти рук, ну, на пальцах, на пяти пальцах руки объяснить, рассказать. Но 90% людей не понимают этих простых элементарных вещей, да, как устроена мировая экономика. Давайте поставим плюсы, кто хочет узнать э, про мировую экономику и природу кризиса, и минусы, кто хотел бы опустить эти вопросы, да, хотел бы перейти к каким-то действиям, каким-то рекомендациям. Итак. Отлично, пошли в плюсики, да, давайте я расскажу, каким образом устроена так называемая экономическая машина. Ну, начнем с самого начала, да, начнем с самых азов. Что такое экономика, да, экономика – это совокупность всех сделок купли-продаж, которые происходят в мире. То есть, мы постоянно, постоянно совершаем сделки. Поехали на, там, я не знаю, на метро, на, там маршрутных транспортных средствах вот, заплатили денег. Заплатили за бензин, купили там а, яйца, колбасу, а, постриглись, а, поехали в путешествие купили себе вещи, заплатили, не знаю, за садик, за учебу. То есть мы постоянно живем в экономике, где функционируют денежные знаки. То есть если функционируют деньги, мы деньги являются средством платежа. И мы, соответственно, если получаем или отдаем деньги, мы их отдаем взамен чего-то. То есть, вся мировая экономика, она представляет из себя совокупность всех сделок, купли, продаж. Соответственно, до, наверное, 16-17 века а, рост экономики был прямо пропорционален росту производительности труда. А, и здесь можно говорить о том, что почему экономика росла очень медленно. Потому что медленно росла производительность труда. То есть, каким образом это происходило, то есть, опять-таки говорю, до, там, наверное, до 16 17 века, почему экономика росла линейно и росла очень и очень медленно, потому что рост был связан с ростом производительности. Я привожу совсем уж простейший элементарный пример. Предположим, человек занимался перевозкой, ну, перевозками какими-то, да, у него было две лошади. Соответственно, он на этих лошадях перевозил картошку. То есть, каждая лошадь могла там перевезти 4 мешка картошки. То есть, он отправлялся, вез 4 мешка и обратно возвращался, не знаю, 4 мешка пшеницы возвращал. Да? То есть, деньги брал за перевозку. Когда изобрели колесо, то там эти 2 лошади могли перевозить уже не 8 мешков картошки, а могли при той же самой тягловой силе перевести 16 мешков картошки. Соответственно, происходил рост производительности труда, человек зарабатывал больше и, соответственно, происходил плавный-плавный рост экономики. Более совершенные орудия труда появлялись, новые технологии, но не так быстро, не так оперативно. Но, начиная с 16-17 веков, конечно, на самом деле кредит появился гораздо раньше, но, тем не менее, массовое внедрение кредита в мировую экономику а, происходило Происходило за счет того, что э, человек, который занимался, допустим, тем же самым транспортировкой картофеля того же самого, ему без разницы, как получить деньги. Деньги он получает за счет создания прибавочной стоимости, то есть вложения своего труда, или с ним расплачивается кредитными деньгами. То есть, для продавца товара или услуги ему абсолютно без разницы, какими деньгами с ним рассчитаются. Рассчитаются ли с ними деньгами, которые получены от роста от капитала, от прибавочной стоимости, да, которая получена, или рассчитались кредитными деньгами. То есть, с введением кредита происходило следующее. То есть, люди в моменте имели возможность потратить больше, чем они бы потратили. Понятно, я сейчас объясняю или нет? Давайте поставим там 2 или 5, если 2 кому непонятно, 5 кому понятно. То есть, когда вы продаете условно э, iPhone, вам без разницы рассчитаются с вами деньгами, которые получены с зарплаты, то есть с дебетовой карточки с вами рассчитаются, или с вами рассчитаются кредитной карточкой. То есть, вам самое главное этот товар продать. Это вот понятно, да? Соответственно, когда ввели кредит, Произошло что в моменте, да, покупательская способность у людей значительно выросла и они начинают активно покупать, то есть они потребляют, потребляют, потребляют, а реальная экономика не поспевает за этим потреблением и происходит вот такое вот расхождение, которое мы видим на графике, да, то есть если прямо раньше это было рост экономики просто прямая линия постепенно вверх с ростом производительности труда, то с введением кредита происходит резкий рост, да, потому что в процессе потребления участвует кредит. А так как производство не успевает за потреблением, то в этом случае экономика вроде бы растет быстрее, но это одновременно приводит к увеличению э, инфляции. Товаров произведено много, желающих купить этих товаров достаточно большое число, соответственно, начинается инфляция, цены на товар начинают расти. И вот, соответственно, чтобы контролировать рост инфляции, потому что они опасны для экономики, инфляционные составляющие, есть центральный банк, который непосредственно регулирует процентными ставками темпы инфляции. Да? Когда инфляция высокая, то ставки процентные по кредиту повышаются, когда инфляция низкая, то Соответственно замедляют ставку, ставку, ставку, центрального банка, да, то есть управляют кредитом. К чему я это говорю? К тому, что когда поява... появились кредиты, то это привело к тому, что вся мировая экономика, она стала носить некий такой так называемый волновой характер. И вот эти вот циклы, ребят, смотрите. Что хочется сказать? Я, ну, немного отвлекаю чат, я за ним, естественно, слежу. Есть рекомендации, которые и люди говорят, что это элементарщина. Есть, я очень рад за то, что для вас это элементарщина, и вы это понимаете. Но при этом присутствуют другие люди, которые этого не понимают. Чтобы в дальнейшем была единая картина, целостная картина, почему мы говорим о кризисе, почему мы говорим о том, что все в ближайшее время упадет, это вопрос основой для такого утверждения является волновая теория экономики. Теория экономических циклов. И причиной этих волн является кредит, процентные ставки. То есть, если, если кредит низкий, если кредит дешевый, то в этом случае все растет. Да? Все активно потребляют, все покупают. То есть, вот сейчас скажи, в России ставка по ипотеке 2%. Что произойдет в этом случае с недвижимостью в России? Ребят, напишите, что если ставка по ипотеке в России будет 2%, процента, что произойдет с недвижимостью? Что у нас произойдет с ценами на автомобили, если у нас автокредиты будут под 4% давать сейчас? В рублях, не в долларах, естественно. То есть, когда процентные ставки низкие, да, то в этом случае происходит рост. Люди активно потребляют, и экономика растет. Когда же процентные ставки становятся высокими, то экономика, наоборот, замедляется. То есть, вот первое... Такая вещь вводная, да, у кого-то я прошу прощения за то, что а, рассказываю об этом много, но вот первое, что вы должны уяснить, что управление а, экономическими циклами в мире происходит а, за счет того, какие у нас, что у нас с ликвидностью, доступны нам кредиты или недоступны кредиты и что в принципе происходит. И когда мы говорим об экономических циклах и о том, что в ближайшее время грядет кризис, кризис это падение Производство, экономика не растет. То есть, скорее всего, причиной таковыми является рост процентных ставок в мире. И это хочется рассказать, это хочется показать. А, причем, что хорошо и что здорово, да, если вы понимаете эти эти законы, то эти законы в дальнейшем пригодятся вам в целом при прогнозировании. То есть первое, что нужно понимать, что экономический кризис – это падение роста производства, оно обуславливается в зависимости от того, насколько доступен или недоступен кредит. Соответственно, в идеальном случае, да, то есть долгосрочно все равно экономика растет согласно росту производительности, потому что все равно производительность будет увеличиваться за счет инновационных разработок. Но при этом из-за того, что у нас появляется кредит, то у нас экономика при при получает вид такой некой, некой волны, и не просто идеальной картинки волны, да, то есть вот эта вот большая волна, она составляет 70-50 лет, но она ограничивается некими такими экономическими кризисами, маленькими, локальными, которые в среднем промежуток этих небольших кризисов бывает от 7 до 12 лет. Соответственно, то, что мы... То, что мы наблюдали, то, что мы наблюдали, допустим, в глобальной экономике, да, то есть мы наблюдали падение в 2000 году, доткомы падали, 2008 год падали. Почему сейчас говорят об экономическом кризисе? Потому что с момента прошедшего кризиса, который был в Америке да, и коснулся всего мира в целом, Прошло более 10 лет, и по идее, вроде бы как, должен произойти следующий кризис, и причем не просто произойти. То есть, почему носит такой апокалиптический характер да вот эти вот прогнозы по поводу кризиса? Потому что у нас был дешевый кредит с 2008 года, друзья, кредит был дешевый. Ставки в Америке в 2008 году, после падения крупнейших инвестиционных домов, после снижения отдельных банков, падения акций различных банков там, в пределах 70-80%, Федрезерв резко опустил процентные ставки до нуля. То есть деньги стали под ноль получать. В 2014 да, там, через год после этого, Европейский Центробанк опустил процентные ставки до нуля. И не просто опустили процентные ставки до нуля еще и денег начали давать, сейчас об этом поговорим, а, то есть для того, чтобы взбодрить экономику, для того, чтобы люди более активно потребляли, при, было приложено максимальное усилие для банков, чтобы они начали выдавать кредиты, чтобы, они, чтобы кредит был доступный, чтобы они кредитовали население кредитовали ипотеку, кредитовали по кредитным картам, по автокредитам, чтобы они кредитовали предприятия, чтобы они открывали новые производства, создавали новые рабочие места. Но опять-таки с 2008 года три года нулевых процентных ставок в Америке не смогли а, взбудоражить экономику. да, То есть только тогда, когда Федрезерв начал активно давать деньги в финансовую систему, а, экономика более или менее взбодрилась, сейчас достигает. Темпов роста в 3,5%, я, в частности, говорю про Америку. А в Европе ничего не произошло. Но мы еще и это будем разбирать. Поэтому, если вы хотите более подробно узнать о том, как устроена экономическая машина, то можно найти там определенные ролики в интернете, посмотреть. Там, скажем так, у Рэя Далио много про это говорится. Итак, еще раз. Небольшие и маленькие циклы занимают 5-10 лет, большой экономический цикл занимает 75-100 лет. И самое главное, что предыдущее большое вот такое вот такое снижение падения, оно было в 20-30-х годах 20 века -го в Америке, да, времена Великой Депрессии. И в принципе мы подходим к тому моменту, да, что подходит к концу большой цикл экономического роста. То есть нулевые процентные ставки, печатание ликвидных денег, и все это не возбудоражило существенную экономику. Но более-менее начала работать Америка, но Европа по-прежнему стагнирует. Почему я говорю о кризисе? Да? То есть в какой-то степени там, под слоганом ⁇ Как выжить на тонущем корабле ⁇ в этом вебинаре я просто хочу показать, почему корабль тонущий, да, то есть почему… То есть мы все на этом корабле находимся, друзья, то есть нужно признать тот факт, что Россия является все-таки неотъемлемой частью мировой финансовой системы, международный капитал может как приходить на российский рынок, так и уходить из него, и мы продаем свои энергоресурсы опять-таки на Запад, а если экономика не будет потреблять а, природные ресурсы, у нас не будут покупать наш нефть и газ. Если у нас не будут покупать наш нефть и газ, мы по сути больше ничего не производим. То есть Россия это просто страна под названием нефтяная корпорация Россия, потому что фактически все наши, благ, все наши благ, блага последних там, 20 лет, они основаны на том, что цены на нефть выросли с 14 долларов за баррель в 1998 году. До 140 долларов за баррель в 2008 году. И не было в России никакого экономического чуда. Была просто очень бешеная нефтяная аренда. И мы вроде бы от этого стали жить хорошо. И почему сегодня буду говорить много про глобальную экономику, почему буду говорить про тонущий корабль, потому что проблемы, которые были в 2008 году, которые были 10 лет назад, они до сих пор не решены. И все, что делали центральные банки, все, что делали правительства, они на самом деле не решали проблему. То есть, единственное, наверное, я назову две страны, которые хоть как-то подготовились к будущему экономическому кризису, пусть это вам не покажется странным и удивительным. Кто, как вы считаете, что это за две страны, которые подготовились к будущему экономическому кризису, по вашему мнению, друзья? Давайте ваши варианты, а в дальнейшем я, соответственно, отвечу, что, что за две страны, которые, на мой взгляд, подготовились к экономическому кризису. Или, по крайней мере, находятся в активной готовности, ну, в стадии активной подготовки к этому кризису. Япония, Россия, Китай, Китай, Северная Корея. 5 баллов. Северная Корея. Икея, ИКей. но смотрите, по моему мнению, это две страны, которые действительно за последние 10 лет сделали очень большой шаг в том, чтобы. Кризис, который может произойти, потому что причиной кризиса, как вы поняли, друзья, является кредит. А страны, которые очень сильно закредитованы, они имеют наибольший риск, потому что ну, кредиты нужно отдавать, и кредит становится дорогим. И поэтому я, наверное, назову, что таковой страной является, да, во-первых, Россия, и здесь я, наверное, соглашусь. Вторая страна, которая, на мой взгляд, подготовилась, это является Германия. То есть Германия это единственная, наверное, экономика в Европе, которая за этот промежуток времени не увеличила долги, а наоборот долги сократила. В первую очередь государственные долги. Остальные закредитованы там по самые уши, да, то есть очень высокий долг в первую очередь как государства, так и компаний э, европейских. И поэтому можно говорить, что спасение будет у тех, у кого нет кредитов. То есть, вот если у вас кредитов нет, вам будет очень хорошо. Если у вас будет кэш, если у вас будет наличность, да, это будет шикарно. Но это мы уже непосредственно переходим к вопросу, связанному с тем, как же выжить на тонущем корабле. Да. Давайте пока что поговорим про глобальной экономики. То есть, по данным на 2016 год, такую понятную диаграмму там свежую я не нашел. А, доля Соединенных Штатов Америки в мировом ВВП составляла 24,5%, а Китая 15,5%. При этом доля России составляла 1,77%. А, Японии 5,6%, Германии 4,5%, Великобритании 3,8%. Ну, то есть основными такими столпами, на которых базируется, это все-таки экономика США и Китая. И сегодня будем говорить в принципе о Китае, о Китае. Будем говорить о Соединенных Штатах Америки, потому что на мой взгляд то, что я вижу сейчас, то, что я слышу сейчас, о чем говорят независимые финансовые советники, что все на самом деле в Америке хорошо. Безработица находится на низком уровне, цели по инфляции находятся в приемлемых значениях там в районе два-два 2-2,5%. Там Трамп сделал налоговые льготы и компании получают э, дополнительные преференции. Э, торговое соглашение там, с Китаем заключено, потому что Китай пошел на все уступки, какие только им выдвинул Соединенные Штаты Америки. И все хорошо, все и дальше будет расти. И вот называют именно, что она такая большая, она такая непотопляемая, я провожу аналогию с Титаником, самый большой, самый скоростной, самый комфортный, самый безопасный, ничего никому никто не грозит, и соответственно все, все будет хорошо, но в итоге в самом первом плавании Титаник затонул. И то, на что я сейчас обращаю внимание, на что мало обращают внимание наши продвинутые профессиональные финансовые советники, друзья, то есть здесь то, что, на что я считаю необходимым указать и поделиться своим мнением со, своей, со стороны своего опыта. Это опять же не значит, что я буду прав, может быть действительно люди окажутся правы. И в, ну, Америка еще будет расти и будет расти очень активно. Основная опасность заключается в том, что очень большой размер кредита, закредитованности. Сейчас об этом поговорим. В чем заключается опасность? Вот слышали такое мнение, что Америка только чихнет, а весь мир будет падать. Опять же, сейчас более подробно перейдем к тому, что, что происходит. Но перед тем, что происходит, да. И перед тем, как показывать вам какие-то определенные графики, я бы вам похотел показать а, определенное безумство толпы, которое я наблюдаю в текущий момент. А, и безумство толпы заключается вот в чем. Есть такой так называемый индикатор тупых денег. Кто слышал? Индикатор умные деньги и тупые деньги. Ребят, поставьте плюс, если слышали, и поставьте минус, если не слышали. А... Ну, давайте про умные деньги мы еще поговорим. И на самом деле... Есть информационные сервисы, которые показывают, что делают умные деньги, что делают тупые деньги и умные деньги, где находятся, где они размещаются, а куда в основном вкладываются эти ребята, да, куда идет поток умных денег и что делают тупые деньги. Вот этот вот индикатор, черный график сверху – это индекс S&P 500, то есть это широкий индекс S&P. И его график, соответственно, с 2001 года, то есть каким вернее, с 2001, а с 2012 года как себя ведет индекс S&P 500. Соответственно, внизу получается вот такой вот волновая, волновой график, да? Ну, то есть волатильность высокая, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, но все равно значение находится ниже 5. Если значение находится ниже пяти то толпа покупает, и то есть чем ниже 5 находится значение, тем более агрессивно покупает толпа. И вот а, кружочек такой я выделил. По сути это получается а, вторая половина 2018 года а, на фондовом, ну то есть в начале было не такое небольшое просадка, да? Видите, а, ну как бы две коррекции предшествующие сегодняшнему дню. Там толпа активно покупала, потому что значение очень низкое упало ниже 5, да, составило минус, а, минус 0,5. Это просто толпа побежала. Да, то есть, о рынок скорректировался, привлекательный уровень для покупок, Apple упал на 15%. Классно, круто, будет возможность докупиться, да, усредниться. Толпа побежала. И то, что мы наблюдаем в настоящий момент. То есть, опять-таки, у нас в октябре-ноябре месяце произошла коррекция по S&P 500. И опять мы видим, что толпа хлынула, да, то есть толпа, толпа, тупые деньги, да, она побежала, потому что они сейчас смотрят это как на возможность купить хорошие активы, потому что опять-таки аналитики заявляют, что все хорошо, экономика растет, а прибыли компаний американских растут, а безработица находится на низком уровне, все классно, все хорошо, ребята покупаем, все будет замечательно, а, будем показывать. А, показывать, что происходит с умными деньгами, что они в этот момент делают. Но это пока немного позже, давайте посмотрим, что же у нас происходит а, на а, графиках американского рынка ценных бумаг. Почему говорю про американский рынок ценных бумаг? Потому что фондовый рынок, он является неким таким показателем роста или падения экономики. То есть это понятно, я надеюсь. Ребят, давайте пора технологии Skyway, если вы захотите, уже я вижу третий или четвертый раз, по-моему, вопрос, да, задайте его, пожалуйста, в конце. Я на него отвечу, чтобы сейчас на него не отвлекаться. Итак, что же у нас показывают графики индекса Dow Jones, да, то есть 30 самых дорогих, самых крупных промышленных компаний Америки. То есть, получается, с 96-го года с 7000 он вырос до там, 27%. 25 тысяч, да, то есть, ну, здесь не взята вот коррекция последних, может быть, двух-трех недель. А за тот же самый промежуток времени, а, то есть, падение вот было в 2008 году, ну, я не знаю, как это показать, если вот по центру, где кружочек, да, это вот падение 2008 года. А, я просто хочу сказать, а, ну, показать некую зависимость, что если Америка падает, то развивающиеся рынки вообще разносят на части Итак, в 2008 году получается доу Джонс упал с 13670, не, с 13670 упал до 7300 пунктов то есть падение составило ну порядка 50 процентов снизился индекс доу Джонса. В тот же самый промежуток времени, если смотреть на Европу в 2008 году, DAX, американский индекс американских акций, упал с 7560 до 3745. То есть, ну как бы, коррекция незначительная. А Что в то же самое время произошло в Китае? Индекс широкого рынка китайского Шанхай Композит соответственно, упал с 6000%. 6 тысяч пунктов до 2000 пунктов, то есть падение составило порядка 80%, видите, да? Что произошло с российским рынком, РТС упал с, 2000, с 2400, упал до практически там 600 пунктов, 75% составило падение. То есть, я хочу показать что то, то, ту информацию, что если Америка падает, то трясет всех. Особенно развивающиеся рынки еще сильнее. И то есть достанется всем. То есть в стороне, ребят, никто не окажется. Мы все находимся на этом Титанике гребаном. И на самом деле прозвучал уже крик, что айсберг впереди. И столкновение на самом деле тоже неизбежно. И сейчас хочется показать, почему же это столкновение неизбежно. Кто хочет узнать, с чем это связано. Итак, первое падение, которое было в 2008 году, оно было неизбежным по одной простой причине, потому что предыдущий кризис, который был после краха пузыря доткомых доткомов в 2000 году в Америке, его этот кризис затушили тем, что в 90 в 2000 годах очень низко опустили процентную ставку. То есть все пузыри, которые рождались на американском рынке, они всегда были вызваны тем, что были низкие процентные ставки. То есть если э, кто знает или кто слышал историю Бергшир Хедвей, и Уоррена Баффета и изучал очень плотно историю доходности Беркшер Хэдвэй, на самом деле э, при том, что фонд был создан в 1965 году Бафтом до 90-х годов на самом деле доходность была очень блеклая. То есть доходность фонда она была на уровне индекса, РТ, ой, индекса РТС. Она была до, ну, то есть доходность фонда была чуть выше доходности фондового рынка Америки. Но сам фондовый рынок Америки очень активно не рос. И на самом деле 80% роста капитализации Berkshire хедвей пришлись на 90-е и 2000-е годы. Когда вот эта вот долгосрочная стратегия, то есть представьте себе, человек в 65 году начал формировать инвестиционные портфели, которые реально стрельнули только там в 1991-1992-1993 годах. То есть до этого промежутка времени там был как бы плавненький такой рост, рост, рост, рост, но вот взрывной рост начался как раз таки в 90-х годах. И обусловлено это было тем, что в этот промежуток времени процентные ставки в Америке впервые там достигли очень привлекательных уровней. Они там были ниже 5%. История Алана Гриспита. И то есть появился кредит и кредит в массовом масштабе. Да? То есть он, этот, эти кредиты они начали носить действительно по сути очень массовый характер что привело к тому, что у людей вроде бы как начало расти благосостояние, люди начали инвестировать в фондовый рынок, в акции. Но опять-таки первый, первый звоночек, который произошел, это вот этот вот пузырь доткомов 2000-х годов, обвал фондового рынка, обнищание Америки. И в этом случае предшествовало этому обвалу повышение процентной ставки в Америке, потому что начала разгоняться инфляция. И в свою очередь это привело к тому, что когда начался обвал, Опять опустили процентные ставки. Опустили процентные ставки, опять кредит стал с 2000-х годов доступен. В 2004-2005 годах начали активно кредитовать ненадежных заемщиков по ипотечным кредитам и раздули пузырь субпрайм-кредитов, да, который в 2008 году опять привел к обвалу фондового рынка и вступлению американской экономики в рецессию. Опять, чтобы рецессия не продолжалась долго и запустить вот эту вот экономическую машину, каждому падению экономики Соединенных Штатов Америки предшествует сначала период низких процентных ставок, потом период роста процентных ставок, это продолжается где-то год-полтора, потом плато такое по процентным ставкам в Америке и отвал. Предыдущие 30 лет так это и происходило, всегда. То, что мы наблюдаем в текущий момент, что в 2008 году первый раз произошла ситуация, когда процентные ставки став 0%, то есть реально кредит в Америке стал 0%, кредит в Европе стал 0%, но экономика не взбодрилась от этого, то есть она не, машина не заработала, машина дала сбой. И для того, чтобы машина все-таки провернуть этот маховик, остановившийся машины Банки начали печатать деньги. Вот вторая вещь, про которую мне хочется рассказать сегодня и обратить на нее, обратить на, на это ваше особое внимание. То, что происходило в последние 5-7 лет, такого никогда в истории не происходило, когда был включен печатный станок. Но что такое печатный станок? Это не прямое печатание денег. А, а это Федеральный резерв, Центральный банк в Америке. Он себе рисует, у меня там я выпустил новый 1 триллион долларов. Приходит и у банков покупает их облигации на 1 триллион. То есть фактически он не кредитные деньги выдает триллион, а он как бы покупает облигации этого банка под 0%. У банка появляется свежий триллион долларов, то есть у него и так процентные ставки низкие, да? у него еще кэша появился 1 триллион долларов. Он берет, соответственно, это позволяет уменьшить процентную ставку по ипотеке, по кредитным карточкам, по автокредитованию, то есть запустить эти деньги в экономику, дав эти деньги в том числе промышленным предприятиям на какие-то инвестиционные цели. Соответственно, банк уменьшает процентную ставку, третий пункт, и он выдает способствует выдаче новых кредитов юридическим и физическим лицам. А юридические и физические лица тратят больше, то есть физические лица, потому что у них карточки появились, потому что у них появились э, потребительские кредиты, у них появились автокредиты, а компании, соответственно, они вводят новые производственные мощности, они набирают новый штат сотрудников, они повышают заработную плату сотрудникам, и от этого, соответственно, происходит стимулирование, да, двустороннее стимулирование. Народ больше потребляет, из-за того, что он больше потребляет, создаются новые рабочие места, растет производство, растет производство новые рабочие места, экономика начинает расти, то есть происходит некое стимулирование экономики. И таким образом получается, что вот эти вот программы количественного смягчения, они приводят к стимулированию экономики. И до недавнего времени, а если быть точнее, до апреля 2000, даже не до, ну да, до апреля 2018 года, начала восемнадцатого года, а, происходило активное печатание денег, и причем этим злоупотребляли абсолютно все в мире. Это касается не только Федерального резерва, это касается всех центральных банков. Этим занимался и Японский Центробанк, этим занимался и Европейский Центробанк, этим занимался Американский Центробанк и этим занимался Китайский Центробанк. Все печатали деньги, а, И в этом случае, то есть, если посмотреть, каковы балансы в настоящий момент, но вот такая вот красивая картинка, балансовый счет ФРС США, 4,277 триллионов на начало 2018 года, на январь месяц, но сейчас я вам ниже покажу, что уже сократился там до 4 триллионов на самом деле. А балансовый счет ЕЦБ составляет 4,6 триллиона евро. А баланс балансовый счет банка Японии составляет 537 триллионов йен. то есть на самом деле больше всего, конечно же, по отношению к ВВП напечатал банк Японии, но тем не менее, если сюда еще добавить и состояние того, что, что сделал Китай, то в общей сложности просто напечатанных денег в мировой финансовой системы сейчас более 20 триллионов долларов эквивалента. Друзья, 20 триллионов долларов напечатано ничем не обеспеченных денег Которые и взбудоражили эту экономику. Но и плохого-то на самом деле еще ФРС от американского Центробанка ничем не отличается, Илья. ФРС и Центробанк это одно и то же, по сути. То есть ФРС, Федеральная резервная система, ну равно Центробанк, хотя на самом деле, ну как таковым истинным Центробанком ФРС не является. Ну, то есть все называют, что... Ставка ФРС США – это фактически ставка Центробанка США. У, Центробанка нет ФР... Централь... Ой, у Америки нет Центрального банка, есть Федеральная резервная система, которая выполняет функции Центрального банка. А, и вот что мне хочется сказать, помимо того, что… Процентные ставки были на около нулевых значениях, то есть кредиты так был 0%. Еще дополнительно для стимулирования мировой экономики мировыми центробанками было напечатано порядка 20 триллионов долларов. Ну, это в разных валютах, да, это и иены, это и евро, это и китайские юани. Каждый по-своему игрался, но не решая основных проблем задач экономики, да, то есть ее высокой закредитованности. И вот что хочется показать, давайте вот таким неким итогом, вот оранжевый график такой, да, ФРС триллионов долларов. Можно видеть, что с 2012 года резкий такой всплеск, потом такое продолжительное состояние, зависания на уровне 4,6,4,7 47 триллиона долларов и замедление, видите, вот такая загогулина как бы вниз идет. И это то, что началось, да, то есть… То, на что хочется указать, то, на что э, обратить ваше особое внимание, это то, что делает Федеральная резервная система США в настоящий момент, что делает Центральный Банк Америки, ФРС. Э, вот э, активы, то есть, по сути, напечатанные деньги, Федеральным резервом Соединенных Штатов Америки с 2003 года. То есть можно видеть, что с 2003 по 2008 год, по середину 2008 года уровень был 800 миллиардов. Всего лишь 800 миллиардов долларов были активы на балансе Федерального резервного банка. Соответственно, в 2008 году, наряду с резким понижением процентной ставки до нуля, Федрезерв резко, в, моменте, в момент самого сильного кризиса, в момент, когда все плакали, бежали, когда были банкротства, когда акции Ситибанка падали там, на 90% в цене, для спасения вот этой вот финансовой составляющей Федрезерв резко впуливает порядка, ну сколько получается, 1,7-2 триллиона долларов впуливает в систему, давая банкам эту, эту ликвидность. Соответственно… После этого замирает, да, немножко корректирует и смотрит, что происходит. Процентные ставки находятся на низком уровне. Пожар потушили ликвидностью. Смотрит, смотрит, экономика не возрастает. И, соответственно, в 2011 году они проводят программу QE-2. То есть второй этап программы количественного смягчения печатают еще порядка 2 триллионов долларов за полтора года. И опять же экономика не, ну, не взбудораживается, то есть она не работает. То есть, рост экономики не происходит. И, соответственно, получается с 2013 года по 2015 год происходит третий раунд количественного смягчения, да, в рамках которого в общей сложности размер выкупленных активов с Федрезервом составил 4,6 триллиона долларов. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, с начала 2018 года, Федрезерв это прекратил. Это данные с официального сайта, Фед... ну не Федрезервов, это банк Сент-Луиса, то есть банк Сент-Луиса, он входит в систему Федерального резерва. Это официальные данные Америки. Соответственно, что происходит? Происходит снижение, то есть по сути Федрезерв отказался выкупать активы американских банков. А начинает повышать процентную ставку. Процентная ставка составляет 2,25, и сегодня началось заседание двухдневное, по итогам которым ожидается повышение ставки до 2,5%. Плюс очень серьезно сокращает ликвидность. Если посмотреть это, ну вот это вот загогулину вниз более плотно, можно увидеть, что на начало года а, там... 2000, конец 2017-2018 года этот показатель составлял 4,5 триллиона долларов, сейчас он опустился до практически 4 триллионов. На 500 миллиардов долларов Федеральный резерв сократил балансы, то есть сократил, сжал ликвидность в мировой финансовой системе. И когда мне начинают рассказывать про то, что Россия падает потому, что в отношении нее накладывают экономические санкции. Биткоин, а криптовалюты падают, потому что, потому что… Ребят, все очень просто. В экономике все предельно просто. Если убрать вот этот весь шум, который происходит, на самом деле сложного ничего нет. В мировой финансовой системе нет ликвидности. Федеральный резерв забирает ежемесячно по 60 миллиардов долларов из системы. Чтобы рынок покупать, чтобы акции дальше росли в цене, нужен покупатель. Этого покупателя нет. Мало того, с 1 декабря выкупать активы прекратил ЕЦБ, Европейский Центробанк. То есть Европейский Центробанк вообще скупил все, что только можно было скупить. Скупил 30% всех долгов, какие были. Все, но при этом экономика, если экономика Соединенных Штатов хоть как-то заработала, экономика Европы никак не заработала. То есть у нас что получается? У нас получается Федрезерв, ставки в Америке растут и составляют сейчас 2,25%, скорее всего после 20 числа будет 2,5%. Ежемесячно ликвидность сокращается на 60 миллиардов. Между прочим 60 миллиардов в месяц это получается 720 миллиардов долларов. В следующем году будет сокращение мировой финансовой, э, ликвидности в мировой финансовой системе только со стороны Федрезерва США. ЕЦБ прекратил программу количественного смягчения. Банк Китая заявил о том, что они собираются с первого квартала 2019 года прекратить печатать денежные средства. Сжимается ликвидность. И естественно, когда ликвидность сжимается, когда вам, у вас деньги становятся дорогими, вы начинаете выходить из всех активов. Вы начинаете выходить из недвижимости, вы начинаете в первую очередь выходить из ликвидных активов. И опять же, давайте посмотрим, что у нас глобально-то происходит. Индекс развивающихся рынков с начала года упал на 8%, широкий индекс развивающихся стран. Да, туда входит и Россия, и Китай, и Индонезия. Ну, стран, широкий рынок, индекс, широкий индекс развивающихся стран на 8% упал. Китайский индекс Шанхай Композит на 25% снижение с начала года. То есть, здесь вообще на самом деле Россия очень даже хорошим красавчиком выглядит, даже на фоне Китая. Да, рубль немного девальвировался, но извините меня, юань тоже ослаб к доллару, нехило в этом году в пределах там, 10% ослабления юаня составил. И на самом деле, смотрите, что происходит с глобальным капиталом. И почему я говорю о том, что кризис близок? Да потому что происходит следующее, стоимость денег растет. Ликвидности в финансовой системе нету, спекулянтам играть не на чем и, соответственно, ну я не хотел касаться криптовалют, но если посмотреть, что происходит с криптовалютами, которые потеряли в среднем там, 95% с начала года, ребят, вопрос ликвидности. Когда у вас много халявных денег, вы пойдете и купите то, что стоит более или менее дешево или может вырасти. Когда у вас денег нету или они становятся для вас очень дорогими, вы выходите из всего рискованного. А развивающиеся рынки ⁇ это рискованные. И поэтому, то есть первым делом, естественно, удар пройдется по развивающимся рынкам, да? по российскому рынку ценных бумаг, по китайскому рынку ценных бумаг, по другим рынкам ценных бумаг, соответственно, будет нанесен удар. И первым делом на этом выиграет доллар, да, и от этого, соответственно, будет укрепление доллара. Потом упадет и американский фондовый рынок. И это уже приведет к тому, что будет дешеветь доллар, а расти другие активы. И здесь, соответственно, я говорю о том, что это надо знать. Это все очень просто. Ребят, запись вебинара будет, сможете посмотреть ее еще раз. Смотрите, что происходит с глобальным потоком капитала, насколько доступны или недоступны деньги в мировой финансовой системе. Опять же, с развивающихся рынков побежали, и до сентября месяца, ребят. До сентября месяца все бежали в Америку. То есть, к сентябрю месяцу американский рынок фондовый S&P 500 обновил максимум. Я уже не говорю про технологический индекс NASDAQ, да, который за, а, там, за 10 лет, получается, с 2008 года вырос на 500%. 542% рост S&P 500 с 2008 года. То есть вы просто поймите, что это за показатель. Среднегодовая доходность технологического индекса, то есть индекса технологических компаний Соединенных Штатов Америки за 10 лет составила 542%. Среднегодовая доходность 54%. При целевом значении инфляции в Америке в 2%, среднегодовой доход американского высокотехнологического индекса превысил ставки инфляции в 25 раз на протяжении предыдущих 10 лет. То есть, если мы говорим, что в России инфляция там 10 процентов, ну пусть официально, хорошо, давайте возьмем официальную 4 процента, в 25 раз. Это сопоставимо тому, что российский рынок бы рост на 100% ежегодно. И когда я говорю про безумство толпы, про крики людей, которые говорят, ребята, в Америке все хорошо, в Америке все нормально, Америку надо покупать, я действительно плачу. Потому что сейчас все разумные пределы для покупки, они пройдены. То есть, компании стоят в Америке очень и очень дорого. И риски очень и очень высокие. То есть, наваль... нормальный уровень снижения, куда мы можем идти по индексу NASDAQ, это составляет там, порядка 4000... ну, 4500 пунктов при текущем значении 7... 7200. Да? То есть, это вот первая цель, куда мы прилетим в самом начале. И прилететь можем достаточно быстро, где-то за 3-4 месяца. А потом, в принципе, можем скорректироваться и на 3000 пунктов. Это вот э, к вопросу про безумство толпы, которое, которое я наблюдаю сейчас. Но опять-таки здесь, понимаете, накладывается некий момент, некий момент, связанный с тем, что все равно люди опасаются, все равно люди как бы осторожничают. И прежде чем произойдет какой-то очень сильный Сильное коррекционное движение, в пределах 30-50% рынок все-таки должен обновить максимум. И, а для этого должны появиться покупатели. То есть должна сначала выйти какая-то очень хорошая, очень позитивная новость, или связанная с тем, что Федрезерв больше не будет повышать процентную ставку, или запускает программу количественного смягчения, ну или еще что-то. То есть опять-таки столпа должна побежать покупать, чтобы об нее большие ребята закрылись. И почему говорю об этом, потому что получается, что сейчас очень много вещей, очень много сигналов, которые говорят и сигнализируют нам о том, что действительно не все хорошо так и в датском королевстве, что проблемы присутствуют, что э, рынок необъективно вырос, что есть э, просто закономерности, экономические циклы, да, есть кредиты. Просто получается, понимаете, у нас в семнадцатом году то есть вообще как бы кризис рассчитывали, что произойдет в 2018 году. Потому что в 2018 году ровно 10 лет произошло. Но в 2017 году пришел Трамп. Пришел человек, который непредсказуемый, не ожидаем, непонятно вообще, какую он проводит экономическую политику. Сегодня одно, завтра другое. Постоянные шантажи, какие-то переговоры действуют как бизнесмен. Вел налоговые льготы, значительные налоговые льготы для американских предприятий. Всех начал посылать на три буквы. Да, Китай, других партнеров, да, с которыми работает Америка. Европу да, начал вводить заградительные пошлины про традиционистские Которые, в принципе, все экономисты говорят, что ну, долгосрочно это невыгодно. Но краткосрочно это сказалось на том, что компании краткосрочно получили большой кэш для собственного развития. Но этот кэш, опять-таки, это уже другая история, куда этот кэш пошел. Но опять-таки, факторы пока что фундаментальны. Для экономики вроде бы сильные. Но опасность, пружина, которая сейчас сжимается, она очень и очень велика. Потому что кредиты никуда не делся. Государственный долг Соединенных Штатов Америки превышает сейчас 21 триллион долларов. Корпоративный долг Америки превышает 10 триллионов долларов. То есть, в общей, в общей сложности долг корпорации... И государство американского составляет, получается, порядка 31 триллионов долларов, плюс долги домохозяйств 4-5 триллиона долларов. То есть, вот вообще в общей сложности Америка, да, физические лица компании и государства должны 35 триллионов долларов. Задумайтесь только об этом. А по, по долгу в 21 триллион долларов по государственному долгу, да, Государство должно будет платить в районе сейчас 2,5%. То есть, э, повышение процентной ставки в Америке там, на 0,25% приводит к увеличению стоимости обслуживания долга в год на 50-60 миллиардов. Задумайтесь об этом. А при этом, опять-таки, что такое обслуживание долга государством? Откуда государство возьмет деньги на обслуживание долга? Через налоги. А Трамп ввел налоговые льготы. И то есть компании платит, платят налоги сейчас меньше. И вот этого все таким большим-большим комом оно назревает, поэтому я не говорю и не могу сказать, и никто не скажет, когда это бомбанет и когда это взорвется. Ситуация очень напряженная, но вы получаете эту информацию достаточно вовремя. И поэтому вот то, к чему хочется призвать, это следить за тем, что происходит сейчас в мире. И что хотелось бы показать, это вот индекс Smart Money умные деньги, да, про которые я говорил. То есть я вам, ну, сначала я вам вначале показал, что делают у нас тупые деньги. Да. То есть тупые деньги, вот эти вот коррекции, которые происходят, тупые деньги активно покупают. Потому что ну, есть такое правило. Покупать надо средний рынок, если стоимость активов падает в цене. Это очень хорошая возможность для того, чтобы. Для того, чтобы купить хороший актив по низкой цене. Соответственно, любая коррекция, которая происходит, тупые деньги непосредственно на это заходят. И мы видим, как это происходило в 2018 году, в начале года. Мы это наблюдаем, то, что происходит в настоящий момент. Но давайте посмотрим, что происходило с умными деньгами за тот же самый промежуток времени. А, Но ну я часто достаточно использовал в этом году в презентациях вот такую картинку, да, то есть а красным обозначены умные деньги, да, то есть что делают умные деньги, а, в то время как зеленым обозначен индекс Доу Джонса. То есть умные деньги выходят, причем выход умных денег в начале 2018 года никогда исторически, друзья, исторически никогда такого выхода не было, даже в 2008 году. Можно видеть, да, что умные деньги, они э, выходят перед коррекцией. Видите на графике, да? То есть каждый раз сначала выходят умные деньги, потом происходит коррекция. Кому интересно посмотреть, это вот начало 2018 года, выход умных денег. Поставьте плюсы, кому интересно посмотреть, что происходит в настоящий момент, куда что происходит с умными деньгами, вернулись они или нет. Вот, вот индекс сумных денег, да, вот эта вот просадка, которая выделена красным квадратиком, это начало 2018 года. После этого, соответственно, было некое восстановление, восстановление к первому сентября. Почему к первому сентября? И второй заход, когда умные деньги усилили свой выход, потому что финансовый год в Америке заканчивается в 1 сентября. Почему это происходит? Ну, я вам как финансист могу сказать, работал в тройке диалог, у нас тоже финансовый год заканчивался в... Вернее, не 1 сентября, а в конце сентября к 1 октября заканчивался финансовый год. То есть... Сентябрь закончился, финансовый год закрыт. В октябре, соответственно, происходит, происходит подсчет финансовых результатов. В ноябре происходит оценка э, результатов э, управляющих фондами, менеджеров э, и их э, премирование. И, соответственно, в декабре месяце происходит выплаты бонусов. То есть, к Рождеству в 20-х числах э, декабря происходит выплата годовых бонусов по результатам работы. И получается, до сентября месяца, блин, американский рынок держали, тянули на максимальные значения. Тянули по максимуму, да. И как только сентябрь у нас закрылся, с октября началось определенное снижение. Смотрите, что делают умные деньги. Они усилили отток, да, то есть вообще никогда исторически таких значений, умных денег, да, на таких показателей никогда не было. А, и... Здесь просто давайте посмотрим еще раз. Это индекс Dow Jones, это что делают умные деньги, да, каким образом они поступают. И возвращаемся к тупым деньгам. А тупые деньги покупают. И, соответственно, когда я смотрю на, ну, извините уж меня, на финансовых советников, которые в такой ситуации говорят, ребята, Amazon это машина, это махина, снизился там на 30%, надо брать на всю котлету крутая тема. А посмотрите на Apple, Apple скорректировался на 20% шикарнейшая возможность купить Apple себе в инвестиционный портфель. И вот эта толпа покупает к сожалению. Но опять же, да, эти сервисы платные. Сказать, что они сильно дорогие, но вот, там, не знаю, этот сервис, который я использую, стоит там порядка 25-30 тысяч рублей в год обслуживания. Да? То есть эту информацию можно получить ну, за относительно небольшие деньги. Мало того. В, там, в клубе инвесторов Макс Capital люди регулярно получают информацию, что происходит с умными и тупыми деньгами. А, то есть, это не так дорого да, получается. Но С другой стороны, даже эти, казалось бы, простые вещи не смотрят. Смотрят, опять-таки, на фундаментальные показатели, на отчетность компании, не понимая того, что долг колоссальный. И умные деньги, на самом деле, бегут с рынка. Также, в заключение блока про безумство толпы, Хочется так немножко снизить градус, да, градус градус, страха, просто хочется сказать, что если взять вообще в принципе периоды, когда рынок растет и когда рынок падает, две трети рынок все равно растет, и одну треть падает, и это будет некий такой переход, да, то есть, каким образом мы можем выжить в падающем, вот в таком состоянии на падающем рынке. друзья. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кому интересен вопрос, что делать, то есть как выжить на тонущем корабле, где он этот, не знаю, мы оказались на необитаемом острове, где вот этот вот наш такой набор выживания, в котором есть и кресала, и крючки, и леска, и пила, и ну, шнурки различные, и мультитул. Что же делать, да, что делать вот в настоящий момент, в чем может находиться спасение. И, ну опять, наверное, вопрос то, что вы услышите, он будет, с одной стороны, как все гениально просто, с другой стороны, здесь вопрос просто принятия этой информации. На самом деле спасением в текущий момент, сейчас ко мне просто много приходит клиентов, многие боятся кризиса, и состоятельные клиенты, и просто знакомые да, говорят, Максим, что делать? Что делать в настоящий момент? Что я понимаю происходит в настоящий момент? В настоящий момент я понимаю, что Федрезерв занял жесткую позицию. Процентные ставки в Америке растут. То есть, я думаю, что процентная ставка будет повышена уже вот на этом заседании, которое состоится, итоги которого будут подведены 20 числа, повысит ставку до 2,5% в Америке, потому что безработица на низком уровне, инфляция достаточно высокая. И в этом случае это приведет к глобальному укреплению доллара. Поэтому вот мой совет в настоящий момент, первое, спасением вот этой вот спасительной лодка для вас будут являться наличные доллары, потому что первым делом все люди побегут в доллары, первым делом будет укрепляться доллары. Когда люди бегут с развивающихся рынков, будь то Россия, Китай, Индонезия, они продают локальные активы, на локальном рынке покупают доллары, и эти доллары выводят в Америку, потому что там идет привлекательная процентная ставка. И это приводит к глобальному спросу на долларов, потому что долларовая ликвидность хлопывается, и доллары становятся всем нужны. Поэтому доллар, скорее всего, в ближайшее время будет укрепляться как к юаню, к евро, так и к рублю. Если говорить о том, по каким уровням покупать, я думаю, хорошая цена для покупки – это 65%. 65,5 рублей – это цена, при которой нужно покупать доллары в настоящий момент. В России дополнительным фактором, который будет способствовать укреплению доллара, является то, что с 1 января Центробанк опять начнет а, покупать в, в интересах Минфина доллары. А, непонятно, что произойдет с нефтью, потому что, несмотря на то, что АПЕК заключила соглашение, цены на нефть по-прежнему снижаются. Плюс, опять-таки, ребят, не забывайте, что в 2008 году, когда цены на нефть достигли значения 140 долларов за баррель, когда сейчас начинают говорят, говорить о балансе спроса предложения на мировом рынке нефти, в 2008 году предложение нефти значительно, значительно превышало спрос. Но при этом цена нефти составила 140 долларов за баррель. Потому что это был один из любимых инструментов спекулянтов. В 2008 году процентные ставки были нулевые. В 2008 году финансисты получили порядка полутора триллионов долларов наличных денег со стороны Федерального резерва. И просто этот рост, он был вызван высокий рост цен на нефть был вызван тем, что было просто доступные деньги. Когда деньги перестали быть доступны, в 2014 году это началось, когда схлопнулась программа КУЭМ, 3, да, прекратили программу выкупа активов Федрезерва, несмотря на то, что в 2014 году спрос был больше, чем предложение нефти, цена на нефть все равно упала, потому что нефть является спекулятивным инструментом. И сейчас в условиях сокращения мировой финансовой ликвидности можно говорить о том, что спрос на нефть может, быть ну, может снизиться. Соответственно это приведет к тому, что доллар по отношению к рублю также окрепнет. Доллар, в принципе, дальше будет, скорее всего, укрепляться ко всем мировым валютам краткосрочно, да. Поэтому это первый момент. То есть, вообще, когда вы оказываетесь в кризисе, ребят, в 98-м году, представьте, ну давайте просто вернемся там, кто, кто был уже взрослый в 98-й год, или там давайте вернемся в 2008-й год. Если бы у вас были деньги. Если бы у вас были просто доллар, в ноябре 2008 года, в декабре 2009 года, в декабре 2009 года одна акция Сбербанка стоила 15-17 рублей, сейчас она стоит 187 рублей. И я помню просто эту историю, когда я общался с одним из клиентов, и он меня спрашивал, а ты даешь гарантию, это был январь 2019, 2009 года, ты даешь гарантию, что завтра Сбербанк не будет стоить 5 рублей, я говорю, нет, не даю такой гарантии. Но я знаю, что он вчера еще стоил 100 рублей, а сегодня он стоит 15 рублей, вы представьте себе, сколько он будет стоить, но сколько вы сможете заработать, если вы купите и пускай вы 10 лет будете ждать, когда он снова восстановится до 100 рублей. Человек в итоге так и не купил. Но это немножко другая история, да, это вопрос про возможности, сейчас вопрос о спасении. Первое – это консолидировать кэш, то есть вот если вы просто хотите сохранить денежные средства, я рекомендую смотреть достаточно внимательно на доллары, менее интересны являются такие валюты, как евро или там, английский, фунт. Да, английский фунт. Интересен швейцарский факт также, то есть первое – это наличность. Все, что связано с консолидацией наличности, то есть я думаю, что еще вот прямо сейчас вот этот обвал не произойдет. У нас есть, наверное, полгода для того, чтобы к этому подготовиться. И для подготовки к этому, то есть первое, к чему нужно подходить, это к тому, что консолидировать кэш. Если у вас есть структурные ноты, я не знаю, там какие-то инвестиционно-накопительные продукты, да, ноты с защиты капитала. Кому-то в долг выдавали да, денежные средства в рублях или в долларах. А бизнес у вас какой-то есть, да, который там особой прибыли еще не генерирует. Гаражи, земельные участки, дачи, машины, да, консолидация кэша. То есть бомбануть может в любой момент. Если вы в момент взрыва, в момент того, когда корабль будет тонуть, будете находиться на лодке, на спасательной лодке, и у вас будет место в этой спасательной лодке то вам люди будут готовы отдать очень хорошие активы по очень низкой цене. Да? Это, знаете, из разряда «возьмите бриллианты, возьмите сережки, только возьмите меня на эту спасательную лодку». Вот этой спасательной лодке, друзья, для вас будут являться наличные доллары. А, мало того, неким таким фактором, который говорят о том, что а, доллар будет расти, это то, что сейчас банки очень активно пылесосят доллары. Повышают процентные ставки по доллару. Да? То есть, они понимают, что, скорее всего, доллар будет укрепляться, а рубль будет снижаться. Поэтому доллары, краткосрочные депозиты долларовых пределовых страховых сумм. А, и, то есть, это на самом деле, друзья, самое простое, что можно сказать, чтобы сохранить. Да, еще немаловажный момент, это вопрос а, кредиты. Снизить кредитную нагрузку, долговую нагрузку как можно быстрее. Пусть плюс обеспечить финансовую безопасность. Потому что если бомбанет и бомбанет шарахнет сильно, то это ударит по экономике и по рабочим местам, то есть зарплаты расти точно не будут. То есть вот первое, кому понятно, что спасение находится в кэше, в наличности. Заседание ФРС США 20 числа. 20 декабря сегодня уже началось. Ребят, ну что вы меня путаете? Ну и, соответственно, э -э, некое последнее, что хочется сказать, как быть суперменом, да, то есть как использовать возможности, которые предоставляет кризис. Первое, что нужно знать, ребят, в вопросах. Э -э, в вопросах э -э Инвестиции денег, да, самое главное, это терпение. Но терпение оно вообще на самом деле везде является ключевым, главным и важным. Да? Но вот чтобы использовать возможности, это нужно набраться терпения. Рынок может еще необъективно долгой, ну, какое-то продолжительное время расти и здесь просто соблюсти спокойствие, да, то есть не быть вот этой вот толпой. Еще раз посмотрите, что делают умные деньги. Рынки могут восстанавливаться, они туда не идут. Они вышли, все, они в толпу закрылись и сидят. Где сидят, потом скажу. А. И здесь, соответственно, первое, что нужно сделать: выйти из всего неликвидного, сократить долговую нагрузку, обеспечить подушку финансовой безопасности и уйти в долларовый кэш. Процентов, ну, процентов пока не буду говорить, насколько в доллары уходить. Что я рекомендую делать консервативным инвесторам? Консервативным инвесторам можно рассмотреть для себя ноты защиты капитала на падение индексов, будь то РТС, ММВБ, американские индексы, обратиться куда-нибудь в банке, в инвестиционной компании, сказать, есть ли у вас ноты защиты капиталов на падение индексов, что могут предложить. Почему это интересно? Потому что у вас капитал будет защищен, если рынок пойдет против вас, вы все равно свои деньги получите назад. А если упадет, вы получите долю падения. Второе – это ETF на золото. Почему ETF? Потому что золото, к сожалению, в России очень тяжело купить, потому что вы попадаете или на спреды в банке, когда покупаете ОМС, или вы на НДС попадаете при физической покупке золота. Да? Ну или в основном, что мне не нравится, это высокие спреды между ценой покупки и продажи. Поэтому есть ETF на золото, которые можно купить через брокеров, их можно покупать. А ETF на падение индексов без плеча. ETF нападение секторов. Ну, сектора, которые могут упасть сильнее всего, это финансы и интернет-компании IT, ну, технологичные компании. Умеренным инвесторам, опять-таки, я рекомендую. Может быть, это ноты защиты капитала также. Это фьючерсы на золото. То есть покупка, если, если разобраться да, в производных ценных бумагах, то есть можно покупать фьючерсы на золото что золото будет расти с небольшим плечом или без плеча. Но ETF нападение с заемным капиталом от 30 до 100% с плечом. То есть тоже такие инструментарии а, и имеются, да, их можно непосредственно покупать. Агрессивным инвесторам. Это агрессивная покупка золота при достижении определенных целевых значений. ETF нападение с третьим плечом и покупка опционов PUT на индексы и отдельные технологические финансовые компании. Друзья, это вот те стратегии, которые, которые реализовываю я, реализовываю с клиентами, реализовываю в рамках как клуба инвесторов, но я на самом деле придумал такой антикризисный практикум, да, на котором я готов в течение трех дней рассказать более подробно, что и как работает. Вот кто хотел бы там, не знаю, вместе со мной принять участие в антикризисном практикуме «Как выжить на тонущем корабле» 24-26 декабря. Целых три дня я рассказываю про то более подробно, что про что, как устроена экономическая машина. Мало того, не просто рассказываю, я еще и даю индикаторы, на которые нужно обращать внимание которые будут сигнализировать о начале падения и существенного падения. А вообще, на самом деле, для кого этот практикум? да, Для, для людей, которые хотят, ну, у которых есть точно сбережения. Да? То есть, у кого есть депозиты, у кого есть недвижимость. То есть, опять-таки, сейчас услышали, что нужно выходить из неликвидных активов, но не хватает уверенности ну подтверждение да, каких-то определенных факторов, которые бы сигнализировали о том, что я прав, то, о чем я говорю, потому что сколько людей, столько и мнений. А, то есть, вот люди, у кого есть сбережения, ребят, вам стоило бы посетить данный практикум по одной простой причине, что вещи, которые даются на этом практикуме, это не единократного применения, а в дальнейшем вы на эти индикаторы можете смотреть. И в зависимости от этих индикаторов смотреть, в каком цикле роста или падения находится как мировая экономика, так и российская экономика в частности. А очень много уделяем времени, как заработать эти средства. Да? То есть, потому что я дал инструменты, которые можно использовать, инструменты, в которых находятся сейчас умные деньги, я не дал развесовку, процентовку. Да? Соответственно, там я даю процентовку и даю информацию, где это смотреть. То есть, ссылка на информационные ресурсы, что ну, не ссылка, а где те где брать индикаторы? Какие являются ключевые индикаторы, которые показывают, что происходит в глобальной экономике? Будут рост процентных ставок или снижение процентных ставок? Где смотреть размер активов на балансе мировых центробанков? Какие еще индикаторы со стопроцентной вероятностью будут сигнализировать о начале падения рынков? А как определить, закончилось падение рынков или не закончилось падение рынков, или они еще могут упасть? То есть, что будет сигнализировать о том, что все, вот, оно, вот это вот падение, оно завершилось и что пора заходить. А, что нужно выходить из шартовых позиций. То есть, какие инструменты вообще можно использовать для того, чтобы зарабатывать на падении. А, то есть, это действительно будет некий такой пошаговый план действий. Да? То есть, а, на какие индикаторы смотреть, когда будет сигнал подтверждающий сигнал, потому что когда точно произойдет, непонятно, да, то есть фактически будет большое 9 проверенных индикаторов, которые у вас будут всегда, и вы всегда сможете ими управлять и применять, смотреть, что происходит с мировыми финансами, с мировой финансовой ликвидностью. То есть если вы видите, куда направляется течение, куда направляется капитал, то вы следуя за этим течением, за этим капиталом, да, то вы также будете зарабатывать вместе с ним. И будете фильтровать тот информационный шум, который происходит. А, структура антикризисного инвестиционного портфеля, то есть, опять же, я уже говорил, это пропорциональное соотношение сколько, чего, каких инструментов должно быть в инвестиционном портфеле, чтобы на коррекции сохранить. А, что у нас еще интересного мы запланировали? Ну Спокойствие у вас точно будет, да, то есть, по крайней мере, вы точно перестанете париться, да, вы будете понимать, когда кризис начался, когда он закончится. И что конкретно делать в конкретный момент времени. То есть, здесь даже я не могу сказать, когда он произойдет по времени, просто есть индикаторы, которые на это укажут. И вы, следуя этим индикаторам, соответственно, сможете заработать. И здесь, поймите, это все-таки не полтора часа, да, которые сейчас мы общаемся, а это полноценные там, три э, вебинара по два часа, в которых все это подробно разбирается. А, ну, информационные ресурсы – это естественно, да, то есть прям прямые ссылки на информационные ресурсы, как такая шпаргалка, пометка, да, раз в неделю зашли, посмотрели, что происходит и сделали какую-то ребалансировку портфеля. На самом деле это просто все по принципу Ctrl-L, Ctrl-S, Ctrl-V, да, скопировал, вставил. Все достаточно просто, причем с поддержкой непосредственно от меня, вы можете задавать все вопросы текущие мне, чтобы в этом глубоко разобраться. То есть в основном блоке, который будет 24 и 25 декабря, рассматриваем, как устроена глобальная экономика, почему кризис – это ее неотъемлемая часть. Я немного сегодня рассказал, более глубоко это в основном блоке. Там даже подготов, подготовительные есть э, касты, да, чтобы к этому активно подготовиться. Когда начинается следующий экономический кризис, и почему на этот раз он будет особенно мощным? Более подробно про это будем разбирать. Э, в чем главная причина скорого падения фондового рынка и как заработать на этом падении? То есть падение на самом деле уже началось. То есть уже началось. Опять-таки мы видели, я вам показал, что умные деньги вышли, толпа еще покупает, но, соответственно, еще не поздно на этом заработать. Придите, возьмите, изучите, зарабатывайте на этом деньги. Почему многие эксперты уверены, что опасность кризиса миновала? Просто я там возьму выдержки, выдержке да, аргументы, постараюсь привести аргументы людей, которые говорят, что на самом деле все там очень даже хорошо. Ну и в какой конкретной точке мы находимся прямо сейчас и что обязательно нужно учитывать? Также в основном блоке это два основных индикатора, два ключевых индикатора, по которым можно определить время начала и окончания следующего кризиса. Остальные семь индикаторов я даю непосредственно на ВИБ-блоке. Техника безопасности во время кризиса, как сохранить не только ваши деньги, но и нервы. Самые большие возможности, какие где кроются в трудные времена и как использовать эти возможности на максимум. Это, соответственно, про основной блок, основные результаты которого это два главных индикатора и точно защитите свои сбережения. То есть на основном блоке у вас точно будет информация, как защитить свои сбережения. В пропорциональном соотношении в зависимости от вашего возраста индивидуально подобранное под вас. Ну и на блоки, соответственно, все самое вкусное. Страховочный портфель составляем конкретный как зарабатывать, на каких инструментариях, еще 7 продвинутых индикаторов глобальной экономики, в первую очередь американской, потому что у них там с отчетностью все достаточно корректно. Да? С чего начинать прямо сейчас? Ну и распределение своих собственных активов согласно структуре антикризисного инвестиционного портфеля. Не хочется, может быть, с одной стороны это покажется какими-то громкими заявлениями, но я с высокой долей вероятности могу говорить, что получите определенные инструменты, которые позволят от 30 до 100% валюте заработать в следующие два-три года на тех движениях, которые я обозначил, могут быть непосредственно в рамках как американского рынка ценных бумаг, так и российского рынка ценных бумаг. Мало того, сейчас подумал одним из фишек, который будет, ну просто <coughs> это инструментарий, который позволит до, в перспективе следующих 7 месяцев с вероятностью 95% получить доходность в рублях не менее 16%, 16 за полгода, то есть 30% годовых. Вот кому это интересно, при прочих равных условиях доллар должен вырасти до 76 рублей, чтобы получить сопоставимую доходность в валюте. То есть это тоже инструмент будет, который применяется да, применяется активно там, моими клиентами в рамках закрытого клуба инвесторов, но тоже здесь поделюсь, я там страшного ничего не вижу. Это тоже достаточно интересный инструмент. Если это еще использовать с элементами индивидуального инвестиционного счета, доходность может составить порядка 60% в рубля. Но опять-таки, вероятность этого порядка 95%. Формат практикума достаточно комфортный, то есть он проходит онлайн по вечерам с, 9 до, ой, с 19 до 21 часа, с 7 до 9 вечера Доступ к прямым эфирам будут приходить вам на почту в дне проведения. Все записи вы можете пересматривать в любое удобное время в личном кабинете. То есть это достаточно комфортно. Комфортно работать. И опять-таки, друзья, нужно понимать, что это не какое-то разовое внедрение. Да? То есть это развитие интеллектуального капитала. То есть это будет с вами дальше всегда. Цикличность экономики повторяется. Каждые 5-10 лет кризисы происходят. Соответственно, если мы это понимаем, да, то у вас будут эти индикаторы, которыми вы в дальнейшем каждые 5-10 лет можете использовать для того, чтобы зарабатывать доходность ну, не менее 20-30% самостоятельно. То есть, это крутая история. И тут, тут вопрос лишь в том, наверное, сколько это может стоить. ребят вот, ну, по вашей оценке, сколько может стоить участие в таком практике? Три дня, два дня основной блок и третий день v блок самое мясо, да то есть самое вкусное. Конкретные индикаторы, подтверждающие 9 штук. Как, ну, по вашей оценке? Ну, с учетом того, что вы получили сегодня, что я сказал, что я рассказал на бесплатном вебинаре. У меня просто, ребят, тоже есть такая история, да, что... Я всегда стараюсь там ценности дать в 10 раз больше, чем цена, которую люди платили. То есть другие независимые финансовые советники, я честно изучаю конкурентов, что они говорят, сколько за это берут. То есть информацию, которую получили сегодня на вебинаре, то есть сейчас в рынке в 2 раза меньше, в три раза меньше информации, даются в среднем от 3 до 5 тысяч рублей стоит вебинар. Сегодня вебинар бесплатный был, да, я вам показал, что реально происходит в мире, что не Россия плохая, что не пиндосы там в отношении России что-то как-то нехорошо поступают, что на самом деле идет глобальное перераспределение капитала и от чего это зависит. И то есть, опять-таки, я вам показал течение, куда течет, следуйте по течению, а не следуйте шуму, да, который проходит, проходящий мимо лодки проплывающей. И тогда вы будете в прибыли. А, так, цены. 5000, 510, 45000, 1000, 5000, 50 2000, VIP 3,5. А, ну что, друзья, достаточно большой разброс, я сказал, да? То есть а, могу сказать, давайте уже томить не буду. А, там интриги на самом деле желание... желания нагнетать нету то есть стандарта основной блок участие только в основном блоке если вы сегодня подаете заявку и оплачиваете в следующие пять дней стоит 3900 рублей участие в e блоке стоит 9900 соответственно подаете и оплачиваете заявку сейчас сегодня соответственно фиксируйте для себя самую низкую цену заявку подаете сегодня стоит это семь с половиной тысяч рублей соответственно оплатить можно в следующие 5 дней. То есть сегодня вечером у нас, ну как, после часа ночи, что называется, идет повышение цены и повышение цены она у нас идет там, на сайте можете посмотреть. Что хочется сказать, кого эта цена удивила, кому это интересно. Ребят, вот еще раз, давайте посмотрим половиной тысяч рублей. Да? Я вам даю инструмент, просто один инструмент на веб-блоке дам, да, который позволит заработать 30% за полгода. То есть, если у вас сумма на инвестиции есть хотя бы 50 тысяч рублей, из 50 тысяч рублей вы получите 30%, то вы заработаете 15 тысяч рублей. Два раза больше, чем вы заплатите за участие в виб блоке Но в вип вы получаете 9 индикаторов, которые вам показывают, что происходит с, в первую очередь с американской экономикой. Когда покупать, когда продавать, когда прекратилось падение, то есть когда имеет смысл выходить из шартовых позиций. Как зарабатывать на падение. То есть кто мне подскажет, знаете ли вы сейчас инструменты, которые позволяют заработать на падение. Поставьте плюсики, не надо их, может быть, называть сейчас, просто поставьте плюсы, кто знает. Вот падает все, цена на недвижимость падает, как на этом заработать? Фондовый рынок российский падает, как на этом заработать? Фондовый рынок упал на 30%, как положить жить себе прибыль в карман? Но вот, соответственно, эти инструменты разбираются. Разбираются инструменты, каким образом сохранить сейчас, да? то есть, вот, э, пропорциональное соотношение, прям будет портфель, да, то есть так называемый всесезонный портфель. Об этом всесезонном портфеле говорит э, Тони Роббис в своей интересной книжке Деньги мастер игры соответственно будут вот некие элементы всесезонного портфеля. То есть, ребят, я могу сказать, что сейчас получается всего лишь три инструмента, которые покупают э, умные деньги – облигации, кэш, краткосрочное золото и недвижимость. Соответственно, хотите знать конкретные инструменты, какие забить, чтобы это купить, и открыть инфраструктуру иметь платформу для того, чтобы это купить из России? Welcome! Я приглашаю вас на этот э, практикум антикризисный. Я вам расскажу, каким образом это можно сделать. Если не... Давайте, Евгений, я не буду отвечать на ваш вопрос. Я отвечу на другие вопросы, если у вас сейчас они, друзья, возникли. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если мы заработаем, деньги вернете. Я думаю, что если вы будете делать... Если будете делать то, что я вам сказал, вы в любом случае заработаете, потому что я в этом нисколько не сомневаюсь. Если апгрейд делать, цена будет уже 9900 за вип-тариф, друзья. Пожалуйста, задавайте вопросы, друзья, я с удовольствием готов на них ответить. Как вам информация, которую вы получили сегодня? Пожалуйста, оцените по дестибальной шкале от одного до десяти информацию, которую получили сегодня. Елена, есть ссылочка, соответственно, техподдержка кидает периодически сейчас в чат ссылку на оплату. И внизу сейчас у вас под презентацией есть подать заявку на практику. Да, будут инструменты, Юрий задает вопрос, будут ли инструменты для заработка на американском рынке. Конечно, будут инструменты для заработка на американском рынке. Скажите, кто вот а, сейчас разумом понимает, что нужно страховаться, но эмоционально не готов совершить действие. То есть недостаточно информации. Нужно больше, больше уверенности в том, что ты делаешь все правильно. Ваше мнение о инвестициях в криптовалюту. Ребят, я криптовалюте всегда воздерживался. Не хочу сейчас много этому внимания уделять. Потому что криптовалюта, любая криптовалюта, которую я знаю на настоящий момент, она не создает прибавочной стоимости, она не дает ценности, ценности мне как собственнику. И поэтому я не всегда воздерживался. То есть я думаю, что сейчас в свете того, что глобальная ликвидность будет схлапываться еще больше, с рисковых активов будут еще сильнее бежать деньги, Ну, как минимум есть куда еще упасть в криптовалюте. И я не думаю… Сейчас покупателя нет, то есть сейчас нет людей, которые готовы покупать. Просто. Почему наличные доллары, что с деньгами на счетах? Андрей, повторите, ну, прокомментируйте вопрос, я не совсем понимаю, что, что за вопрос. По проекту ⁇ Миллион долларов ⁇ это тупые деньги. Ребят, проект миллион долларов уже неоднократно, много чего было сказано, да, то есть у людей с проекта миллион долларов возникали периодические вопросы. Я давал разъяснение по этому поводу. Принципы миллион долларов. Еще раз, если вы хотите маленькими шагами создать долгосрочно миллион долларов, покупать надо всегда. Еще раз, рынок находится в падающем состоянии всего лишь одну треть времени. И две трети времени он растет. Мало того, на падающем рынке будет докупаться. Да? То есть, у меня сейчас рынок скорректировался, будет 500 долларов, чтобы докупиться. В мае, июне, июле месяце еще будут по 1000 долларов заход. То есть, я думаю, к тому времени упадем, а будет хорошая цена покупки. Поэтому меня это никак не смущает. Миллион долларов, все действуем в рамках ранее определенных договоренностей. Маленькие шаги, небольшие суммы. То есть, про практикум – это для людей, у кого есть деньги. У кого есть что сохранять, у кого есть что терять. Ребят, это для вас. Если просто посидеть, послушать, еще что-то узнать, наверное, кто меня знает, я больше практик, да, я, я прикладное значение даю, отдаю этим знаниям. И я говорю о практикуме, о теории, когда вы работаете со своими деньгами, чтобы их сохранить и чтобы использовать возможности кризиса. Поэтому это вот именно для вас. Если денег нет, ребят, честно могу сказать, для вас практикум бессмыслен. Ну просто бессмыслен. Я могу просто вам посоветовать сейчас там сократить кредитов, подстраховаться в плане, в плане работы, да, повысить свои знания, чтобы вы были ценным сотрудником, чтобы вас не уволили. Практикум для людей, у кого есть деньги. В чем хранить доллары, кэш? Кэш или короткие депозиты, то есть я рекомендую... А, ну, условно, у вас есть доллары, там 100 долларов, да, вы разбиваете на 4 части 25 долларов трехмесячный депозит, 25 долларов шестимесячный депозит, 25 долларов девятимесячный депозит и еще 25 долларов 12-месячный депозит годовой, чтобы у вас была всегда ликвидность. То есть, когда вы храните деньги в кэше, да, через три месяца смотрите, рынок просел, вы можете депозит забрать и вложить его, купив подешевевшие акции. Потому что если вы вложите на, сразу на год, а произойдет ситуация, когда выгодно купить акции, да, то вы теряете проценты, то есть, чтобы это была некая такая диверсификация. 24, 25, могу, 26, свадьба, что делать? Роман, да ничего страшного, что у вас свадьба 26, будет записи. То есть, ребят, формат участия, записи будут. как и кем формируется информация про умные деньги. Это индекс отслеживает поведение профессиональных игроков на рынке, что они делают под конец торговой сессии. Про недвижимость. Вы же недавно говорили, что нельзя вкладывать. Смотрите, ребят, про недвижимость. Я говорил, что нельзя вкладывать в российскую недвижимость. Есть фонды недвижимости, которые покупают целые гостиничные комплексы. Да? То есть, есть, допустим, гостиницы под управлением Hilton, управляющей компанией. У нее есть объекты недвижимости. То есть фонда недвижимости владеет этими объектами недвижимости. Хилтон этими объектами управляет. Снимают у фонда в аренду и фонду платят аренду. То есть это портфель из коммерческой недвижимости. Профессионально управляемый. А не самостоятельная жила недвижимость купленная. Уже методика страховки триста 350 долларов. Можно ли сейчас брать крипту на текущих уровнях наряду с покупкой доллара и других активов? Ребят, ну крипту вообще не надо брать. Практикум будет с семи до 9. А, да, Финекс на золото можно покупать. Три дня идет практикум. Ребят, еще раз практикум у нас проходит, проходить будет в. 24-25 декабря основной блок, 26 вип день с 7 вечера до 9, с 7 до 9 вечера, два часа соответственно записи все будут, то есть у вас будут записи, поэтому для вас не принципиально во сколько когда проходит, у вас будут записи. Купил прошлую практику, муки пользуйтесь. Стоит ли вкладывать в Skyway, все никак не схлопнется, может и правда стрельнет, только когда через 7. Я не знаю, Андрей, я не знаю, что такое Skyway, я в стартапы не вкладываю. Стартапов есть огромное количество, по мне там купить что-то, что за собой имеет определенную, определенную силу, да, то есть не знаю… Какую-нибудь историю из разряда Deutsche Telekom да, с дивидендной доходностью 7-8% в евро. До какого предела, по-вашему, может вырасти доллар? Хороший вопрос, я думаю, но 70 – это первый уровень, да, все зависит все-таки от нефти. То есть, это, это на самом деле гадание на кофейной гуще. То есть здесь нужно смотреть не то, что в абсолютных значениях, до скольки доллара может вырасти, а как себя в целом ведет монетарная власть, да? то есть что происходит с ликвидностью. То есть если мы видим, что доллар не 75 или 80 или 90 стоит, а если мы видим, что доллар начинает падать, а золото расти, то, соответственно, мы перекладываемся из доллара в золото, да? то есть нам без разницы в рублевом значении, сколько доллар составляет. Поэтому говорить какие-то целевые уровни по доллару достаточно сложно. Но вообще пока что там, базовый сценарий это где где-то опять от нефти много зависит, а, понимаете, вот в настоящий момент при текущих там ценах на нефть доллар должен стоить там в районе ну, наверное 58-60 рублей, даже 57. А, но при этом где-то порядка трех-четырех рублей в стоимости доллара это политика ЦБ по валютным ну, по покупкам в отношении Минфина. И еще где-то 3-4 рубля это геополитическая премия. То есть сейчас выйдут опять с нового года, может быть устроит какую-нибудь заварушку, провокацию на Украине. Опять будут вводить какие-то санкции на покупку российских облигаций. Ну То есть произойти может что угодно. Геополитика может как уйти, так и прийти. Поэтому доллар может улететь. Несколько сценариев есть, зависящих опять-таки от геополитики, от цены на нефть и от политики Центрального банка. То есть я думаю, что как минимум в район 70 мы увидим, возможно, район 70, 75, 73, 75 рублей за доллар в первом полугодии 2019 года. Нет, я не сказал, что в наличных можно в долларах на счетах, но опять-таки не тех банков, которые там... Говорят, что отключат от свифта, да, то есть это должны быть коммерческие банки, не с госучастием, это не Сбербанк, не Газпромбанк, не Ростельхозбанк, не ВТБ, то есть это должен быть коммерческий банк, там уровень Райфайзен, Альфа, Юникредит в пределах страховых сумм. Андрей, если вы платили VIP за 9900, то в этом случае просто напишите в техподдержку, вернем деньги и оплатите со скидкой. Как стать клиентом, соответственно, в техподдержку напишите контакты, там вам ответят, что, что нужно стать. По практикуму вебинар поддерживающий будет. Если выгодно в кризис, да, выгодно. Ради 100 тысяч рублей стоит? Стоит. Беслан, как стать клиентом? Напишите в техподдержку, пожалуйста, в комментарии, что вы хотите стать клиентом. Соответственно, вам, вам расскажут, что, что сделать для этого надо. Собеседование пройти. Депозит в российских банках, если отзывают лицензию валюты, выдается в рублях. Но опять ответил на этот вопрос по поводу того, что ну, в коммерческих банках. Если смысл сейчас покупать ОФЗ через ИИС? Короткие ОФЗ – да. Стоит ли покупать голубые фишки на московской бирже в 2019 году после коррекции? Да, стоит. Сейчас больше упор на дивидендные истории. Почему российскую недвижимость не рекомендуете? Потому что покупательская активность россиян будет снижаться, налоги будут расти, денег свободных будет оставаться меньше, налоги на недвижимость будут увеличиваться, располагаемые доходы падать и... На этом фоне, соответственно, будет предложение недвижимости, потому что снизится редная доходность. На нее. Если кэш сто тысяч стоит покупать практикум, да, конечно, стоит. И вообще стоит открывать в этом году, и всегда стоит открывать, потому что то, что дает государство получить возможность хоть какие-то деньги сейчас, то есть государство у нас отбирает деньги, как только может, и если есть инструмент, который позволяет эти деньги у государства взять, их лучше взять, друзья. Вложился в проект Дуюнова. You know. Что вы думаете по этому поводу? Не знаю, кто такой Дуюнов. You know. а, все, что РФ, ЗВР – это деньги ФРС, их придется отдать. А, не только золото тоже есть. А, рейты какие посоветуете? Не знаю, что такое рейты. Про Дуюнова you know, думаю, что раз Я не знаю, кто такой Дуюнов, you know, ребят. Открытие – коммерческий банк. Открытие – это единственный банк, который принадлежит Центральному банку России в настоящий момент, э -э, наряду с промсвязь банка. Сдаю гаражи в аренду в момент кризиса, гаражи продавать и выходить в кэш. Э -э, просто кэш, который у вас будет от продажи э -э, гаражей и вы получите ну, вложите в доллары, у вас будет э -э, более дорогой инструмент то есть у вас будет то что вам поможет заработать да то есть гаражи вам заработать не позволят потому что в момент кризиса эти гаражи никому не нужны будут всем нужны будут деньги и если гаражи эти кто-то купит то только в два в три раза дешевле а квартиры в ипотеке тоже продать если инвестиционная да тоже продать а как стать участником клуба инвесторов техподдержку напишите Тогда уж гаражи продавать до кризиса, в а кризис выкупить с бонусов. Ну, сами себе и ответили. Стоит ли покупать облигации Сбербанка в ИИС? А... Ну, смотрите, вообще по облигациям я смотрю следующим образом. Надо посмотреть, что будет у нас инфляция в первом квартале девятнадцатого года. Потому что а... от инфляции в России будет зависеть, будет повышать Центробанк дальше процентную ставку или нет. То есть, если инфляция будет разгоняться и доллар будет расти, будет разгон инфляционной составляющей, ЦБ повысит ставку, тогда вы потеряете на облигации. Поэтому, ну на самом деле, мне более интересны какие-то дивидендные истории с доходностью 8%+, плюс, которые в настоящий момент имеют место быть. Потому что эту доходность можно получить за полгода. То есть это 16% годовой. Так, а стоит ли вкладывать в ЕС по 400 тысяч в год, чтобы получать налоговый вычет? Да, конечно, стоит. Просто в правильные инструменты, про которые мы поговорим в рамках антикризисного практика. Друзья, что ж, у меня на этом все. Пожалуйста, подавайте заявку на практикум. Это будет очень хорошее вложение. Это будет большой вклад для вас. В новом 2019 году возможности, возможности сохранить покупательскую способность своих денег, возможности использовать просадку, просадку в Америке, просадку в России для того, чтобы а, стать собственником крупных, хороших, качественных активов. А, я со своей стороны постараюсь приложить максимум усилий. Буду поддерживать вас в этом, буду учить вас в этом. Надеюсь, что я был вам полезен. И также надеюсь, что вы примете правильное решение с такими людьми. Я надолго не прощаюсь, увидимся на антикризисном практикуме. Остальным огромное спасибо за то, что эти два часа провели с вами вместе, совместно. Мне было приятно делиться своими знаниями, еще более приятно будет увидеть вас в антикризисном практикуме 24, 25 и 26 декабря перед Новым годом. Что ж, до свидания и удачи. Всего вам самого хорошего. На связи был Максим Петров.